Добрый день! В этом видео я хочу сделать профессиональное сравнение биметаллического радиатора с стальным панельным радиатором. Сам я закончил 20 лет назад Московский физико-технический институт по специализации тепловые процессы. И сейчас развенчаю некоторые мифы по радиаторам. Почему выбрал именно эти радиаторы? Потому что оба я купил себе на дачу, когда начал менять старые э, трубы, старые радиаторы. Итак, сравниваем между собой. Здесь я записал параметры этих радиаторов, основные, которые я взял с Яндекс-маркета. Во-первых, надо понимать, что здесь, когда вы покупаете радиатор, что он будет отстоять от пола сантиметров на 78 и столько же он должен отстоять от подоконника, если он будет находиться под подоконником. при этом если вы это все не соблюдаете, то у вас снижаются КпД этого радиатора коэффициент полезного действия. Поэтому в ряде случаев вы можете выбрать именно стальной радиатор у которого высота, 500 мм это будет даже лучше а У а, биметаллических радиаторов а, Больше ограничения по длине То есть если вы что-то а, заказываете длиннее 14 секций То это уже идет под заказ И это намного дороже в пересчете на секцию а, Для остальных радиаторов там ну, до 2 метров а, Реальные найти варианты В продаже не под заказ и дальше толщины тоже могут быть разными. Для остальных радиаторов от 5 до 15. Для биометаллических, как правило, они более-менее все 10 сантиметров. Дальше, соответственно, записываем мощность. И вот здесь вот я взял вот этот радиатор именно из-за того, что мне нужна была большая мощность. Если рассчитать мощность на длину, то окажется, что здесь незначительно выигрывает металлический радиатор. Длина – это же его вот ширина, да, это синонимы. Но если мы пересчитаем на объем, то окажется, что стальной радиатор здесь более энергоэффективный на 7%. Но ну, на самом деле это отличие незначительное. Теперь по ценам. Цены а, недавно рефар поднял, я здесь поставил реальную цену, по которой я купил ее в Лера Мерлене, по старым, скажем так, цене, а это я купил уже на неделю позже на Яндекс Маркете. А, соответственно, они дешевле. За счет чего? За счет того, что это в основном сталь. Здесь в биметаллическом радиаторе, напоминаю, у вас а, трубы. Металлические, там могут быть там, толщиной 3 миллиметра можете точно посмотреть. И которые опрессованы вот таким а, литым алюминием. А, соответственно, цена на 1 ватт здесь оказывается а, в два раза больше. 6 рублей, а не 3 рубля. А, и одно из преимуществ а, этих радиаторов... А, то, что они легче За счет того, что они из алюминия сделаны И мощность У них На вес Соответственно оказывается Больше да, А у остальных, соответственно, меньше Ну, при монтаже Это на самом деле Более легкий радиатор Это удобнее Но отличие, вы видите, несущественное а в чем же основное преимущество, на мой взгляд, биометаллических радиаторов? За счет того, что там внутри толстая труба, да, и в случае монолитных радиаторов она действительно там сварена хорошо, они формально выдерживают большее рабочее давление. Здесь же это, как правило, более тонкие какие-то листы металла, сваренные между собой. И поэтому э, срок службы здесь меньше. Но здесь он срок службы меньше, потому что э, за счет того, что тоньше стенка, она ну, при прочих равных быстрее э, за меньше срок ржавеет. И э, здесь, если у вас трубы то в принципе трубы легче обеспечить э, качество до да, коррозионную стойкость для таких небольшого объема труб чем э, для большого объема э, здесь в остальных радиаторах при прочих равных а, заметьте здесь цена минус 51 процент а срок службы минус 40 да то есть э, тоже э, очень спорное преимущество вот эта вот разница в сроке службы у биметаллических радиаторов. Одним из важных показателей, почему стоит иногда выбирать биметаллический радиатор, это именно стойкость к антифризу. У панельных радиаторов они более чувствительны к качеству теплоносителя, и их стоит ставить таким образом, если у вас какая-нибудь вот система, чисто, например, с водой, тогда вот это преимущество здесь нивелируется, то есть вы контролируете, допустим, качество этой воды в частном доме, именно водой отапливать постоянно. Тогда нужно выбирать панельные радиаторы. Если вы ставите это в какой-то, сказать, жилой многоэтажке, да, с централизованным отоплением, тогда стоит выбирать биметаллические радиаторы, которые выдержат огромные там, скачки, какие-то давления, и некачественный теплоноситель. И опять же, здесь в частном секторе вы можете, если разбавленный антифриз, да, доливать, да, то не суперконцентрированный, то тоже, в принципе, допустимый вариант. И если вы эту в систему можете контролировать, у вас антифриз с добавками антикоррозионными, дорогими, то, в принципе, тоже вариант допустимый. Таким образом, явных каких-то преимуществ, которых Однозначно позволял бы делать выбор в пользу каких-то биометаллических радиаторов. Я не нашел, да? Поэтому выбирайте, исходя из ваших потребностей, того, где вы живете, в какую систему это ставите, какие размеры и габариты вам нужны. Оба варианта допустимы и имеют немножко разные области применения. Большое спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, обсуждайте в комментариях.